Что у нас общего? Для чего мы выходим на площадку? Почему вы приходите на трибуны? Чтобы испытать счастье. Каждый раз заряжаться эмоциями отдавать все до последней капли, становиться семьей, приносить пользу, быть вместе, как один, сражаться, вести за собой, вдохновлять, верить до конца, быть рядом. И войти в историю вместе. Мы «Зенит Казань».